всем привет записываю видео исключительно для команды обратились с просьбой вообще многие пользуются сервисом zoom но есть проблема когда заходят в комнату не могут поставить свою фотографию аватарку на своем месте сейчас я буду показывать как это делается и где эта кнопочка заветная находится Заходим в свой кабинет, как обычно. Вот это не нажимаете новая конференция, нажимаете шестеренку. У вас вот такое окно выходит. Тут можете почитать. Тут, Тут это все есть. Тут как бы... Тут нам это ничего не нужно. Вот есть вот виртуальный фон, кнопка на нее нажимаете и вот тут можно выбирать фоны и это можете когда вы говорите там <смех> можете поиграться короче. но это нам не надо это мы уберем нажимаем расширенные функции И вот здесь есть кнопка Изменить мой профиль. Нажимаем на нее. Это можно закрыть, это нам уже не надо. И вы попадаете вот в такой кабинет. Вам нужно будет зайти в систему. Там э, будет способ зайти в ну, почту свою. Подтвердите и зайдете. Что дальше нам нужно? Вот кнопка настройки. Нажимаем кнопку настройки. Вот. И здесь э, до низа листаем. Тут можете почитать все кнопки, для чего тут все подписано. Очень удобно. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот тут есть демонстрация экрана. Тут есть.. Э, Всякие разные кнопки. Вот, виртуальный фон. Вот у кого фотографии нет, она, скорее всего, выключена, вот эта кнопка. Тут написано «Разрешить пользователям заменять свой фон выбранным изображением». Выберите или выглядите изображение настройках констального приложения. То есть вы ее просто включаете, и все Включили, и все и у вас будет э, фотография ваша на фоне. То есть покажу, как это выглядит. Вот, вот так она будет у вас выглядеть. То есть фотография. В принципе. Ну и все. На этом видео я заканчиваю. Кому полезно было, поддерживайте. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Повторюсь, это для команды был записан ролик. Всем пока.